А на эту сцену я хочу пригласить талантливую певицу, нашу гостью, человека, который не первый раз уже далеко на нашем проекте, которого мы ценим, любим всегда рады видеть, замечательная, талантливая, очаровательная Татьяна Шевякова. Встречаем! Тебе одной, тебе одному. И mm. солнечный пусть падает свет. Живу, а теперь слышу я Будто ветер тронул спину Дождь и снег в пройду Даже не оставя следа Я сейчас ответу Ты любовь, ты просто любовь моя Колеса подарю и на свет Живу, как теперь вижу я, как тебе навстречу пишу, рассветут все сады, и цветов коснется заря, боясный тай, тайм. Тебе одной, тебе одному! Громче